Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Данил Яценко. Сегодня выходит очередная часть WarMix нуля, и сегодня в очередной раз я забираю награду с возвращением. Это уже, наверное, пятый, или шестой, или седьмой даже раз на этом фейке. Уже кучу раз я забрал награду эту. Вот. Новый сезон, дали нам 4 докторских сумки. Вот Опять не снимал я WarMix с нуля очень давно, но выложил я серию в последний раз недавно совсем, вот. а снимал я его очень давно в последний раз когда я последний раз просрал на этой арене гладиаторской. Вот. Мы должны довести дело до конца. Как бы, я не буду на этом останавливаться, ребята. Я купил э, оружие некоторые там необходимые мне в будущем. Но пока что мы там не будем играть на ставки. <coughs> У нас Король Мертвых дальше идет по списку. Но пока что тоже не хочу проходить его. Вот. Потом пройдем. Когда я закончу с одним лишь делом. Нужно выполнить достижение кровожадной и... И... Несломленный А точнее Кровожадный боец И Невозможный Можно сделать Тогда я уже нормально буду Ебашить прокачиваться дальше уже 14 у нас Боевых затонов Ребята Что с ними сделать можно Да в принципе Это ничего с ними не сделаешь как бы Войти за 10 рубинов Опа-на крутыха <глаз> Нормально тогда. Поделиться возьмем. Вот Что у нас тут Пришелец Ниндзя. Ну, роботы брать не будем, присельца возьмем. Присельца-то Пришель, офигенно просто. Так, здесь у нас два зомбака, один робот. Э -э, зомбак. атака. Пиратский крюк. Зомбак-бронер. Бронеры, ребята, эффективно брать бронеров. Ну, вот. Лучше бронеров брать. Здесь кабанчика можно взять. Будет. Наверное, да. Э -э, и тут тоже кабанчика возьмем. Кабанчики тащи на самом деле. Вот. Поехали, ребята, в бой, первый бой, за этот месяц, вот, на этой ставке, поехали, сейчас посмотрим, насколько мы будем тащить сегодня, отмена боя, ой, бля, ну это и хорошо, как бы, но это и плохо, потому что я мог выиграть, наверное, я мог выиграть, мог, мог, мог проиграть, я не знаю, ну это, блядь, я не знаю, этот бой не в счет, ребята, этот бой я, наверное, вырежу просто и все. Показывать этот бой, как который я все равно в итоге отменили, вот как бы как-то нет смысла даже. Давайте заново, сейчас начнем. Итак, ребята, начнем мы нормально сейчас, по нормальному сейчас нормальный бой с нубасиком. Так опять я внизу оказался. Так как можно? Никак нельзя. Вообще никак нельзя, бля. Охрененно, просто. Ладно, бля, тогда закопаюсь немножечко вот, в землю. Потому что... Потому что делать нечего. Вот почему. <coughs> Рустам Сулейманов. Рустам, у вот тебя фуз много смотрю. Ты что, задротишь здесь? У него мало рейтинга, но много фуз. Он тут задротит, мне кажется. Либо донатит. что, в принципе, и то, и то, оба вероятно, как бы. Сразу паучка дал. <coughs> ну, что могу тебе предложить? Пончик как-то. Ну, в принципе, можно пончик кинуть. Если я, конечно, поп попаду нормально. Я попал хорошо. С паука спрыгиваем. У меня теперь персонаж травится. А это очень плохо, потому что я могу потерять 200 хп где-то этим ядом. Я могу стать кабанчиком к его персонажу и травить. Его. И тупо травить. Но у меня сейчас ходит зомбак. А, нет, кабанчик ходит у меня. Зомбак ходил только что у меня. Вот кабань, этот кабанчик у меня мужик, который. Да он опасный, блять. Он у меня бьет одного. Вот. <coughs> у меня есть этот антидот. Можно яд снять. Ну как я доберусь до него? Я не знаю пока. Вообще, не знаю. Ладно, давайте просто сейчас вот так. Вот так и вот так. И я не встал к нему! Я зауронил себя на 1 хп, но он сейчас ходит все равно. Он сейчас равно ходит, как бы. Ну ладно. Я не знал, что делать все равно. У меня рез наверху ставит. хорошо. Вот как видели, видели прошлый бой, мои ребята? Или по запрос бой? Где я утопил минус 3... У меня было четыре персонажа, это на карте, по-моему, войнушка, что ли. Вот, и он остался, короче, там один против четырех и просто ему давали хорошее оружие, и он там наверху остался, его было не взять никак. И я просрал тупо за то, что один персонаж наверху остался у него, блядь, я не мог к нему забраться никак. Вот поэтому, вот, наверху надо желательно оставаться всегда. Вот, не внизу, а наверху. Внизу опасно всегда, вода рядом, а наверху заебись. Но это только на этой ставке, ребята. <смех> на обычной ставке, там без разницы, типа наверху, внизу ты. В любом случае, как бы, и там, и там, и я могу утопить. Ой, дурак, ой, дурак. <смех> Опа-на, переход хода. Чё, дать переход хода? А зачем я его дам? А затем, что это будет охуенно? тем что я могу сделать такую хрень неприятную арбуз кину зловонный арбуз который тебя просто затравит обоих кирсов и ты будешь травиться как лох вот балку поставил зачем-то, прикрыл думал я тебя вынесу вниз да но нихуя барьер типа хотел меня вниз откинуть, но не получилось парня ну и просто гранат кидает как лох у тебя хотя бы анал улучшенная есть минка кстати минка есть ребята смотрите что могу сделать я тебе могу предложить сюрприз даже очень такой а ну ясно где я остался ребята почему я не пошел дальше Почему я не смог пойти по балке дальше? Почему? Что за пиксели странные, блядь, там, а? Чё за, блядь, пиксели там странные ебучие? Это пиздец какой-то просто. Чё там за пиксели, блядь, были? Я не понимаю, ребята, как? О! Да ты просто пизда, братан. Так, что у меня есть? <кхе> Душемет у меня, да, которые лечат, кстати. Душемет лечилка, называется. Кстати, он немножко тащит иногда. Я вам скажу. Если ты играешь просто на выносы, у тебя белый блок. И душемет, и ты просто на хп бессмертный. Ну, блядь, сенсорку столики ну, на тебе. У нас сенсорку. Нет, нечего больше. Так, ну скоро, блядь, вода тут утонет, ребята. Персонажа мне не спасти. Да я не собираюсь его спасать никак, потому что у него мало хп, во-первых, во-вторых, я не успею спасти его даже. Даже не успею спасти тебя. Угу. У меня фейерверк есть. Зря показал фейерверк тебе, братан. Ладно, блопкину. Знаете, потому что я не знаю почему. Делать-то нечего, в основном-то больше. Вот сейчас ходит вождь, и я, возможно, его смогу вынести, но... Я не уверен, это такой маленький шанс, ребят, на вынос. Мне кажется, он на краю останется. Ну если я вынесу, то. То, возможно, вынесу его, да. Но шанс на это маленький. Кстати, я выигрываю на ХП его, ребята, на 100 хп. Ну, как, как вы знаете, на этой ставке ХП вообще не решает ничего. Я не знаю, что тут решает вообще на этой ставке. Во, нормально. О, фугасочку дали. Ну, я не знаю, блядь, давайте. Ну и что это? Скажите, стоит такое было, только что. Ну, я его, блядь, зауронил, блядь, но вот... Почему до 7 пошли в одного и второго? Почему не в одного? Почему они вообще разделились? Непонятно. Ладно, он наверху стоит. О, вот эта вот хрень. Она и хорошо, и плохо, как бы. Вот, я не знаю, кому что выгодно эта хрень. И мне, и ему выгодно она. У меня закрыты альвы теперь. Я не смогу тебя никак под выносы поставить. Вообще никак. О, нихуя себе. Он дальнобойный у тебя еще. Ну, фугас я кину, и толку этого не будет никакого. Овцу. Я бы кинул овцу, блядь, но балки нету никакой. Вот Джек Хамер. Нормально сработает, и кинул, стану вот так вот. Мне кажется, надо туда уходить пора, блядь. Ребята, мне кажется, надо уходить оттуда, потому знаете почему? Он меня сейчас скоро вынесет, это персонажа просто. Надо туда уходить, по-любому. Надо оттуда съебываться. У меня есть экстренный, должен быть экстренный, нету? Нету. Ах, это у меня вообще персонаж, который вообще. Есть экстренные, ребята. Есть экстренные, меня. Вообще. Охуенно. Так. Что можно тебе предложить? Блок кидать нет смысла. А, ой, блять. Чуть не закрыл вкладку. А, можем тебя зауронить, чувак. И сломать этот генератор помех. Ну. Я не знаю. Нормально это будет. Или нет. Ну, сломаем мы и толку. Как бы. Все равно он бы думаю, зарешал, мне кажется. На моей стороне. Вот. Генератор по мне этот. Мне кажется, он бы зарешал. Для меня, а не для тебя. Вот, я свой поставлю, на что. У меня свой есть. Да, у меня свой, есть, я поставлю, на что. У меня коври открыли, потому что, смотрите, у меня ковря открыто. Теперь я могу зарунить тебя коврами сверху. Теперь я могу еще что могу. Могу, могу, могу, могу. Нихуя не могу, больше а могу пустить. Вот. А ты что можешь, я не знаю. У меня перспективы более-менее спасены. Вот я отсюда ухожу. Пока-пока, братан. Если, конечно, я кто меня не подведет. А меня подвел сука мразь. Тупо мразь. Я отсюда съебываюсь, просто съебываюсь. Я тебе я дам фугас, наверное, да? Или как? Ну да, фугасочка будет тут очень, кстати, очень даже, кстати. Если, конечно, я туда попаду, прям вот вообще прям, ну это, конечно, ни о чем, это ни о чем, ребята. Тупо под вынос поставил, а вынести не смогу. <смех> лол, просто лол. Да и сам я не очень-то хорошо ушел. Ну, я ушел, но не очень-то я ушел. Ребята, мне может все равно как-то... Я не знаю как. Я не знаю, потому что в этой, в этой игре все возможно, ребята. Бля, там тупо меня жарит, и просто и все. Сейчас переход хода бы и вертолет какой-нибудь. Но этого не случится, ребята. Чудо не случится. У меня есть центр как? Ну я могу тебя у... убить, да. Могу кавры пустить. У него бронер. У него бронер, ребята, поэтому.. У меня такой персонаж. Тоже не очень. Ну ладно, давайте. Котейку бить. Я его добил, да. Это хорошо, как бы, да. Но можно было бы получше, мне кажется, сработать. Кстати, ребята, сейчас ходит у меня то. Головое. Он еще не Шериф у него не ходит еще, да? Его можно вынести как-то, если дадут хорошее оружие. А у меня есть хорошее оружие. Сейчас-то у меня его нету. Вот. Надо, короче, либо на ложку, либо вверх, либо... Я не знаю, лом может даже если. Что ты делаешь? Видите, вот в этой игре все возможно, блядь. Если бы он меня вынес, я бы вообще просто даже и не удивился бы. лом, дали, а толку... Я не знаю, это... Во-первых, это лом не улучшенный. Во-вторых, у меня бронер. Я его никак не вынесу, даже я не хочу тратить его на этот ход. Блин, ну, ребята, блок кинуть. Сейчас он меня вынесет моего вождя, блять, и все. Тупо из-за того, что они не могли дать хорошее оружие. Тупо не могли вертолет дать и все. И меня сейчас вынесет и все. Вот где этот тут справедливость Где? Переход хода ему еще дали на. Сейчас мне переход хода, блядь. Я бы вынес его. Вот где, ребята? Вот я... Ну тут, блядь, ну, вообще. Не, не честно так. Печать дали, блядь. Охуел, сука. Ну, может, ты не вынесешь его хотя бы? Ну, хотя бы не вынес, блядь. Хотя бы не вынес. Ну, сам виноват. Сам ты виноват, чувак, что не вынес его. Ну, ладно, уже нахуй будем бить его. Я пока не хочу ничего делать. Блядь. Просто нахуй буду бить его. Ну, стризупчика его. Потянуть. Ну, я знаю, как даже. Вот так, вот как-то. Нет, залезай обратно. У меня пришалит, ребята. Смотрите. Нормально, да? Ну, как бы я не убил его, но нормально. Пойдет. Пойдет вообще. Сейчас дам минус 3 в вот этих нижних, которые. И будет нормально. И будет хорошо. А мы наверху сидим. Мы им станем, ребят, в бой. У меня бронер. Если что, у меня поставлю, короче, эту хуйню, которая называется.. <говорит> Генератор помех. Я воскрешаю зомбака. Себе. Я воскрешаю зомбака, ребята. Берем шапочку Эльбиса или.. Нет, не знаю, зачем я ее брать буду. Ну, в общем, я не знаю, что делать, ребята, сейчас бункер пустить, под вынос поставить. Если он сейчас не ходит, он сейчас не ходит, надеюсь. Я почти вынес его, видели, почти вынес его, ребята. Один на бы еще, и все, вынес его. Кто ходит? Святоша, пожалуйста, Светоша, Святоша. Да, он ходит, Святоша. Все, теперь я его точно должен. А у него переход хода, блядь, есть. Не даст так просто вынести тебя. Он он на чутопку зажрал. Ладно, ладно, ладно, я не против, я на хп добью тебя. Блять, еще троих сразу, блять, уронить будет. Чушка, чушка просто, и вс ⁇ Тупо мы его убил, блять. Еще мужика добьет, наверное, да? Охуел! Реально охуел. Так, ну ладно, у меня есть это. Штучка, дырочка. На, нахуй. Да, мне кажется, я выиграю, ребят, все равно уже по-любому выиграю, потому что все, угу. да да да, этого не хватало мне еще блять, вот эта вот хуйня, которая происходит в игре, Но все равно выиграю, ребят, потому что персонаж наверху стоит все, тупо блять на шару меня сейчас утопил просто и все. Так, во-первых, мы поставим вот эту хрень. Во-вторых, мы должны... Я не знаю, что мы должны сделать. Вообще даже не ебу. Как мы должны сейчас его уронить? Чем? Как? Ну, я думаю, пока что мы бессильны тут пока что. Подождем, что он сделает. Посмотрим. Посмотрим, что он сможет сделать нам. Он еще реденется с помощью этого молота, ребята, блядь. У него, блядь, шапки регенищиеся, блядь. Вот это сейчас он, он тащит, реально. Надо было ставить нерв по помеху. Да иди ты нахуй, сука, с своими алюдарами, мразь, блядь. Дайте балку, чтобы прикрыться хотя бы. Где мне это? Хуйня, блядь, ебана. Где она? На нахуй, заебал ты меня уже с своими алюдарами, блядь, мразь. Где овца? Настоящий что ли, атомка? <coughs> Нет, я смогу к нему прийти, сейчас как-то даст что-то сделать ему, да, могу сейчас к нему прийти. Но, блять, выходить оттуда не хочу. Пускай помучится немножко. Он не знает, что сделать, он не знает все, он не может ничего сделать. Блядь. Это хорошо. Она ложка спасает себя. Ну, блять, хоть что-то он сделал. У меня бонус ката дал немножко. Надо его за два хода завалить как-то, ребята. Как его завалить за два хода? Во-первых, сюрикенчики можно. Ага, ага! Я лоханулся, у него робот, блядь, я забыл. вот это опасно уже, опасно. У него переход хода, блядь, сука. Шалава, блядь, ебаная. У него два перехода хода. Почему мне ни одного перехода не дают? Почему, блядь, я такой невезучий, ребята? Все, Это ж пиздец просто какой-то. Заебал, сука, меня уже. лжи. Шавка, блядь, ебаная. У меня вертолёт есть. Был где-то, нет? Не было уже. Так, чё у меня там по атаке? Ну, я его, допустим, убью, если я даже сенсорки, но я его не убью все равно, я же Ну если я вот так сделаю, я его точно завалю. Где сенсорка? Вот она. Я его завалил, нормально. Пойдет, в общем-то. Вот, пойдет. А, сейчас я воскрешу зомбака своего. Есть печать у меня воскрешение. <coughs> Это хорошо. Так, потом я его буду бить как-то. Меня просто уронит лазерным лучом. И у него не получается нормально мне. Зауронит. Ну, он зауронил, но слабо как-то. Слабовастенько ты меня зауронил. Слабовастенько. Так, чай, воскрешение воскрешаем нахуй эту ш... шалаву. Можно вот эту хрень дать, чтобы ты травился. Конечно, не очень ход, но... Ну, ты травиться будешь хотя бы. У него токсинчик может быть, вот в чем прикол. И это реально очень плохо. Если у него токсинчик будет, то это реально очень плохо. Сейчас по персам будет прыгать, да? Зря зомбака, ребята, сделал зря. Ну, блядь, кто же смог знать? А, ну нет, он убил, проспел, да? Так. Где-то была... Она закрыта еще у меня, да? Что можно сделать, ребята? Можно вот так сделать Нормально Ну, это, конечно Так себе Это паучка, гол паучка Не уронь, пожалуйста, меня Только не бей, братан У меня еще есть этот Зелье алхимика Вот прыгать нельзя ни в коем случае, ребята Знаете, почему прыгать нельзя? Потому что Если я прыгну, он меня вынесет И вот так, и вот так, и нормально будет. Вообще у меня еще антифриз есть. все, он просрал, он просрал, ребята. У меня антитопка есть, антифриз есть. Я могу, блядь, антифриз заюзать, антиутопка выпить. И ты ничего не сделаешь мне, все, братан, все. А еще бы на ложку какую нибудь мне сейчас вертолет, на ложку какую нибудь все, было бы заебись, так. Да не сможешь, вряд ли сможешь, не сможешь. Давай, давай, прослех вот. А да ну не, братан, ну как, Ну не сможешь ты это сделать? Ой, дурак. Ну все, просрал ты чувак, просрал. Все, вот беру антитопку нафиг, все. Антифриз беру. Где он? Из паука прыгал. И все, и ты просто просрал. Ч дальше? Ч дальше? Ч дальше? Ой, начинается. Юс вот этот хуй юз. Арбуз пошел. Ну бля, сука, ты заебала сука, меня уже. У меня есть порты, порты, были. Рейпушка есть? Грипушка. Ладно. Лазерный луч, лазерный луч. На Нахуй. Сперва. Выиграли, ребят, первый бой мой. Ну да, тут потно, потно очень, на самом деле, на этой ставке играть очень потно. Но все-таки возможно, ребят, выигрывать тут... Это был первый бой. Напоминаю, то что я играю три боя сейчас. Вот, как бы, они очень потные и долгие, ребят. Поэтому... Три боя всего. Вот, я сыграю. 23 тысячи рейтинга попался на... Вот. Здесь реально очень трудно, мне кажется Будет меня затащить э, 5 серий побед подряд На этой ставке Но я постараюсь это сделать, постараюсь, ребята И сейчас, как обычно, вот, поиграю вот Три э, боя, Даль да, дальше, как бы, я Начну просирать Мне рубинчики нужны, ребята а я рубинчики тут не получаю нифига Я скорее проигрываю, чем получаю Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Сдайся, сдайся мне Так, ну ладно. Это хорошо то, что не просрал. Вот, ну, бля, нихуя не просрал, блядь. Отменил нахуй, блядь Сучка. Дально, сучка просто 47 тысяч рейтинга попался. Ну да. Ладно, посмотрим, как мы тут зарешаем, ребята. Можно сразу вынести из шокера этого хаоса. Но ты пока шокер получишь, этот пройдет вообще полгода. Или вообще не получишь его даже. Ну, там надо шокер-минку еще, кстати, вот Ну и ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ и ч ⁇ Арбалет есть. Ковры есть. Арбалет вот тут зарешает. Наверное, да? Я за травлю пойду. Вот этого персонажа... Ух, нихуя себе, крыто урон сработал, ребята. У меня первое индейце, ребята, оно плюс к яду, вроде как, да? Да, плюс к яду, 30% урон к яду. Поэтому нормально. <coughs> Потом мы будем запускать ковровые удары на хаосе, наверное. Чтобы там земельку убрать. А, он сейчас ходит, ну ладно. Когда уже испорчены мне все мои планы все мои планы испорчены давай утопись еще одно... одно оружие ребят, арбалет но зарешало сейчас и просто два персонажа на хп убью и все остальных утоплю Так, синенькие. Mm -hmm. Да, синенькие, да. <coughs> Ну, я не знаю, ковры. Пойдет, пойдет. Может быть, получше, конечно, но пойдет. <coughs> Он пришел ко мне. И газовую кидает. Ну, не знаю, как-то не очень не ахти, ход. <coughs> как-то не ахти, братан. Как-то не вообще не ахти. <coughs> Ты очень не ахты, человек. О, арбуз дали. Ну, арбуз, блядь, у него демон же, блядь. Если был бы другая раса, я бы тебя вынес. Ну, у тебя, блядь. Арбалет? Что ли опять? Ну, как-то одного арбалета мне не хочется вообще. Не, арбуз не хочу, ребят. Вот арбуз тут вообще ни, ни, ни о чем. будет. Ну, блядь, не знаю. Вот просто так сделаем все. Надо было затравиться такие его. Вот. Надо было затравиться. Че это парень блядь? Ладно. Что у нас открывается скоро а, удар. Что-то он бэд переход, он заебал переход. Чрт долго переход этот. Чего он там сидит? Делает. Купи себе интернет нормально. Или перестань дрочить там, что там делает, я не знаю. Токсинчик, делал. Ну, бля, не знаю зачем. А его дело, его дело. Все равно их два токсинчика у него максимум. Разрядник, ты серьезно? Сейчас свой же охранник уберешь. Сам тебя зауронил, еще А, Ну ладно, охранник не убрал. Я просто этот неулучшенный разрядник да, попался. Короче. <coughs> надо оттуда уходить, ребят. Знаете почему? Мне не очень нравится тут внизу стоять, как-то вообще. Тут как-то не очень вообще. Да. Поэтому отсюда ухожу просто. И поэтому я сейчас буду его. Травить. А, что еще делать? Вот, будем травить. <coughs> Пускай жрет там свой токсин, Обоссанный а последний. Вот, который тебе не поможет. Сейчас ходит пирокес у него. Ну, бля, вот я бы сейчас его просто добил бы, если бы он не ходил. У него, конечно, уворот бешеный. Возможно, я бы и не убил его. Ну, возможно, добил бы его. Добил вот, у меня синенькие ракеты открываются открывают только сейчас, поэтому я бы его добил точно. Мне так кажется, ну. Но... Посмотрим, куда он встанет. Наверное, он забыл, потому что у меня синенькие ракеты есть, он там останется, нет? Вот ты сука, а! дают ему хорошее блядь, такое оружие. Еще так таксин берет. вот ты сучка. Ну стой там, стой там, братан, пожалуйста, стой там. Он сейчас будет регениться как сучка, реально. Просто вот у него, блядь, плюс 10 от этого токсина. Ну, который не токсина, а другое оружие. И плюс 10 от токсина ещё. Вот, от а двух токсинов у него плюс 10, короче. Плюс, не, не 10, а 25 всего, в общем. Один 15, другой, блядь, 10. Сейчас мы будем его просто... Просто будем его унижать. Ну, я не добил его из -за, тупо из-за оборота. Охранник мы, пожалуй, у тебя заберём. тупо Тупые за ворота просто. Я бы так его точно убил бы, ребята. Ну, у него котейка ебаная, блядь. Тупо коты уже не тащит давно, да, блядь. Сейчас, сейчас он затащил реально, кот. Сейчас он затащил. он делает? Какой-то хрень кинул. Непонятно. Ну, что он сделал, я не знаю. Два башку. Ну, арбуз. Бля, где он встанет? У меня бита, по-моему, была. Слышь, у меня бита есть? А если бита есть, тебе просто пиздец. Что у меня вообще? Джек камер есть, но перехода нету, блять. Я джек джекхамером вынес по его, да, точно. Я бы его вынес с джекхамером. Ну ладно, антифриз просто берем. У него же кто? У него, ну, у него, в принципе, это есть броня, но атака тоже есть. У меня тоже атака есть, броня тоже есть. Я вынесу учитываю его. По-любому вынесу, братан. По-любому, сто процентов я его потоплю Сейчас. Если нет, то... То нет. И куда ты куда-то уходишь? Он ко мне пошел. О, это я понимаю. У меня грайпуска даже есть. Еще лучше грайпуска, ребята. Знаете почему? Джекхаммер это на урон оружие, блядь, а Грепушка это так, для выносов. И сюда уходим мы. Счастливого пути, братан. Пока что я выигрываю. Это пока что. Я не буду тут говорить ничего, ребят, что я выиграю, 100%. Но я должен, ребята, выиграть, должен, просто, обязан. Тут такие бои долгие, на самом деле. Мне бы сейчас три боя выиграть, и я бы, бы кайфанулся, блядь, ребята. Просто кайфанул. Так, поехали. Начнем мы с... С чего? А, не знаю, с чего уже теперь. Я хотел это... Может, дать дать, но он закрыт. Он закрыт у нас. Я могу этот фугас на шару дать шар как Это не очень. А у меня синенькие открыты бля за их потратил сюда. Ладно, давайте вот это используем. На нахуй. Смотрите, как я заебись зауронил его. Ну и себя тоже зауронил. Я не спорю, то что себя тоже зауронил, я но его так больше, наверное, чем себя. Поэтому все хорошо, чтобы для вообще быстрее выиграть тебя и все не париться. А то сейчас начнет собрать Я понял, то что мои персонажи стоят как бы не по углам, особо-то. Его больше по углам стояли. Поэтому я решил, всё-таки использовать. А, все, вот эта хрень мне испортит все. Он просрал вот, дурак. Дурачок, реально. Тупо дурачок. На, наха, барьеры сейчас текину тут. Кстати, можно же. А, нет, нельзя, не хочу рисковать. Ну, бля, вот это не очень. Поставил барьер я. Вообще ни о чем. Балку поставлю тут. Пойду кота добью. У меня есть. Джек Хаммер. Потом просто я вынесу его, блин, из Что-то переход хода вообще у тебя долгий, ребята. Но это видео по-любому я ускорю, ребята. Потому что... Это очень долгое видео будет. Обычно на час на целый. Ну пока что я снимаю 40 минут. Но мне кажется, она будет идти час, не меньше. Я ускорю, она будет минут 50... 45 максимум. Где-то так примерно. Потому что... Ну, мне кажется, да, Что это реально. Очень долго будет идти. <coughs> лучше сказать, чем зачем. Обычные видосы лучше ускорить. Я, конечно, могу просто под музыку сделать. Но это никому не интересно. Будет лучше... Лучше обычное. Могу под музыку сделать, ребят, видео ускорить сильно его под музыку сделать вынесу его или нет, не знаю вот давайте, ребята, проголосуйте делать мне видео под музыку просто или не знаю ускорять обычное видео как бы, ну голос не могу ускорять, такой быстрый голос сделать, а могу просто очень быстро ускорить под музыку, вот как вы думаете Сделать. Давайте просто проголосуйте. У меня в группе будет опрос. Вот я был опрос в группе. Ссылка на группу в описании под видео. Вот проголосуйте. Ускорять видео под музыку очень быстро, прям вообще быстро. Или ускорять просто голос немножко и все. Ну голос и видео ускоряется, но меньше намного меньше. Да, он просрал все. Ну что, надеяться на что? Я хорошо сыграл этот бой. Очень хорошо сыграл этот бой. Легкая победа тут моя. Вот в прошлом бою реально потно было мне. Реально потно было в прошлом бою. Но в этом, уже полегче. Но он все равно тянет, ребят, он не сдается, он понимает, что еще что-то может случиться, такое чудо какое-нибудь там. И он как бы тянет, ребят, я понимаю. Но чё-то не бывает. Хотя нет, я ошибаюсь, чудо бывает в этой игре. Но не в твоем случае. Блять, в твоем, сука. В твоем случае, блядь, сказанул тоже, блядь. Но все равно я его зауронил, ребята, поэтому. Поэтому ему не спастись, как бы Он сейчас сожрет перевязку На 5 хп, и все, как бы он, У него 100 хп будет максимум, он не спастётся Никак, все. Блять, как-то он быстро сравнял, так, не сравнял, а, блять, а зауронил Он 400 хп снял Мне за один ход, вроде как У меня было только что косарь, только что косарь был хп За один ход он как-то умудрился сделать мне 614 хп каким образом, я не понимаю А, он вот то, что Агидар зауронил меня На 300 хп Что-то я не, не губаюсь, ребята Блять, пиздец, у него 145 хп, и он что-то хочет сделать. Вдруг он выиграет, ребята. Вдруг он реально выиграет. Ч, газовую? Ты серьезно? Лучше бы ты что-то придумал другое получше, блядь. Какую нахуй газовую? Ч у меня есть, чтобы отсюда уйти? Веревка, блядь, нахуй. все. Он даже не стал юзать ничего. Вот это. Он даже не стал перевязку юзать. Это хорошо, это хороший признак. Хороший признак. Мы идем к победе. <связь> ну, у меня есть для тебя бункер лом, во-вторых, тебе предложим. Бункер лом, конечно, не очень сработал. На тебя еще два хода тратить не хочется. Как-то, ну, блядь, потратим, что делать-то. Не хочется, ну потратим. <связь> <связь> Данил Яценко. Лидер клана Iron Wolf, Ну, уже не лидер, уже офицер, как можете видеть На этой страничке я офицер А на другой лидер Охуенно, да? У меня вообще три странички в клане мои Вот Ну ты заебал, реально Тупо ты заебал У меня пришелец мой выживет, по-любому Потому что у него один хп останется Это ж пришелец, он выживет, ребята Пришелец тащит немножко Хотя раньше он был еще пизжа Сейчас вам вообще не пиздат. Но раньше он был, он был реально пиздат. Как обычно, они одну раз ослабляют, другой усиливают. Как обычно, они какую-то фигню делают в игре. Они не могут сделать нормальный баланс, ребята, чтобы кто-то хоть кто-то тащил, для поставка. Да неужели меня сейчас утопят еще? Блядь, пидорас, реально. Ладно, я живой хотя бы. У меня нет, нет веревки даже нет. Я отсюда выйду вообще как-то, хоть как-то, блядь, ребята. Выйду отсюда? Или я не выйду отсюда? У меня бураны есть, но они не сработают, наверное, да? Бля, заебало. Чем тебя утопить, нахуй? Портон есть спорт. Бураны, блядь, ну, блядь, они не сработают, нихуя. Я говорю не сработают, потому что, блядь, я Заебало, почему не ходит мужик, например, допустим, какой-нибудь? Почему ходит этот перчалец, нахуй, это сейчас не нужен вообще мне нихуя? ходил надо чтобы ходил мужик или блять главарь знаю добить как-то ну он специально я не знаю он блять ушел туда чтобы его там достать было очень трудно блядь. я теперь вот не могу добить никак стреляющую ракету тратить придется на него блять все его блядь. хорошо хотя бы у них мало хп блядь. если было бы 300 хп у одного хотя бы я мог просрать еще блять Что ты делаешь? Он хотел меня под вынос поставить. И типа меня вынести хотел. Ходи, пожалуйста, другой персонаж, не нижний. Не хочу, чтобы нижний ходил. Ну, блядь, ну ты заебал. Ну ладно, так уж и быть. Где моя сурлящая ракета? А, у меня был этот весь, плазмоган. Чё я буду тут еще блядь, Фигней страдать? Плазмоган тут тащит, ребят, все. Все, один ход у тебя остался. Последний ход. Последний ход у тебя остается. И что ты можешь сделать? Минус 3 ты не дашь никак. Да даже минус один не дашь. Какие минус 3 тут. Бля, я уже 46 минут снимаю, ребята. Тупо из-за перехода хода. Который идет, у него. Секунд 30, наверное, идет у него переход хода, блядь. Пока дождешься его. Бля, это пиздец, конечно. Вот на видео, наверное, минут 15, наверное, перехода хода вот эти вот. Ну и конечно, скоро все это. Но все равно, блядь. Как ты меня заебал, он меня еще вынес, блядь. Заебал ты меня уже. Как у меня вынести мог? Еще ходит другой персонаж. Да вы что, совсем ебанулись, что ли? Еще ходит левый персонаж, который, блядь. Ходить не должен, блядь, нихуя. Он только что ходил у меня, блядь. Как он, это, блядь, заебал меня, реально. Чурка ты ебаная, блядь. Чем тебя утопить просто можно? У меня даже нету, блядь, перехода хода. Даже нету... веревки нету даже, блядь, чтобы выбраться оттуда. Неужели это поражение получится, ребята? Вот, прикиньтесь, меня добьет, допустим, этого мужика моего добьет. Потом у меня ходит этот пришелец, допустим, да? Я не смогу его убить. И у меня просто добивает пришелец моего и все. Вот как? Как так жить можно, ребята? Скажите мне. У него еще один барашек, что ли, есть? да ты охуел, реально. Пидор, блядь, реально. Чувак. Заебал ты меня, реально, уже. У него еще один барашек есть. Ты, ты не охуел ли, случайно, дружок? Как ты меня заебала, мразь. Дебилда, реально. Даже не смог убить даже меня. Офигеть просто. Ну и все, прощайся с жизнью, блядь. Где моя стрелящая? Потому что она зарешает. На нафиг. Даже убить не смог меня, блядь, нормально, да? Тупо шаровой, блядь. Ой, ладно, все. Неважно, проехали. Мы выиграли и все. И не париться, в общем. Последний бой, ребята. Последний бой, третий бой. Чего-то как-то вообще. Я не понимаю, почему. В конце боя вот такая хуйня происходит, ребята. Я вообще не понимаю. Но ну, я выиграл, я не спорю, как бы, ну, бля. Я мог сейчас просрать. Если бы он меня сейчас вынес, допустим, блядь, я мог просрать, ребята. Я не знал, чем бить его. Я теряюсь в эти оружия. То, что у меня всякое говно там перемешивается с нормальным оружием. И, блядь, теряюсь в этом говне всем. Вообще, быть невозможно просто нормально. Но мы выиграли, это заебись. 74 тысячи рейтинга опять попался нам. 74 тысячи рейтинга. Ладно, поиграем, ребята, поиграем. Ну, блядь, опять я не знаю, что делать тут. Что тут делать? Наверх идти к нему, оббить зайчика, которого дохуя хп. У него, блядь, два зайца, один робот и один код. Что скажете делать? Ну, я не пойду наверх, не хочу. Ну, я еще тут, блядь, промазал. Ну, ладно, ребят, ладно, играем. Что мне еще делать? Остается. Надо карту ждать, надо ждать, тащить как-то. <сёк> начинается бой с всякой хуйней, блять. И заканчивается тот, собственно. Самое нормальное в бою это середина боя. <сёк> заканчивается, начинается бой сюда, как-то по-даунски сюда. <сёк> вот. Нормально играется в середине боя, не знаю, ближе к концу боя, но в конце, к самом конце, уже какая-то хуйня начинается просто. Вот, бред какой-то происходит. начинается. ХП, хп, хп, хп, хп, хп. А -а -а. Ну, хоть что-то, блин. нормально получилось, соблюдать. хотя... Эта штука вообще не тащит нифига. Ч, ты экстренный тратишь? Надо, короче, наверху стоять, ребята. Все, вот мужика наверху оставляют вот, твои вс. У меня хочет печальцу бит на хп. Бля, ты заебал, сука! Ты охуела, блядь. мудила ты, ебаная. Ты. А, привязку надо взять. Просто заебала меня, мудила. Все, вот так встанем, блядь, и все, нормально будет. Короче, пойдет, нормально, в хоть пойдет. Но он зауронил меня жестко, ребят, на самом деле. Я даже не ожидал. У него так и оружие дается, блядь. Мощные какие-то, блядь. я вообще, блядь? Не знаю. Мне какая-то хуйня дается, блядь. Вообще хуйня полная дается. Дичка какая-то дается, блядь. Ну вот зачем мне сейчас эта сумка просто нужна? Блок нафиг нужен мне сейчас. Мне что, блок кидать надо? Мне уронит мне блок кидать, что ли, надо. Вообще не понимаю. Еще двоих заморозил. Охуеть просто! У меня двоих заморозил. Тьмо, ебаная, блядь. <клёх> ну ладно. Ребята, очень много мата у меня. Очень много мата сегодня у меня. Надо как-то уже успокаивать себя. <клёх> вот. Коробку кидает. я охуел, реально? Вот я не могу не материться, ребята. Н не могу не материться, блядь вообще не могу, ему такое оружие дается, мне вообще ничего не дается даже, у меня коробка есть, но у меня нет минки, как у тебя. Так, ну, в принципе, это здесь можно сделать какой-нибудь хороший даже ход. У меня есть эта хрень, ну ладно, охранник у меня есть, допустим, да. У меня есть тыква, в принципе, тыква тут. Зачем тыква? Вообще не знаю, что еще делать, ребята? У меня барашек есть, барашек тут. Ну, ну, нормально, в общем. 144 хп, как бы, это... немного много, ни не мало. немного не мало это. <с> Что-то среднее между... Нормальным уроном и, и плохим уроном. <с> ну, я сказал, конечно, как батя. <с> Что-то среднее, блядь. Ладно, сейчас посмотрим, что можно сделать будет. У меня сейчас персонаж ходит вообще, блядь... В коробке замороженный. Вроде, да. Что я буду делать с этим персоном Он просрал ход, это хорошо. А, нет, входит другой персонаж. Не хочу, чтобы он ходил. Я, короче, кину блок, я не знаю зачем. Мне еще кажется, что дадут хорошее оружие мне, когда я его зауронил. И чтобы он не юзал ничего Вот. Это надо, чтобы он не юзал еще Вот. Кстати, кабанчик тащит мой. Смотрите, он как его уронит ядом. Это очень хорошо. Он блок будет рушить, тоже пускай. Что ты делаешь? Он себя больше зауронил, чем меня. Вот это ошибка, чувак. Вот это реально ошибка. Ой, какой ты лох. <с> он меня разморозил еще. Братан, вот спасибо тебе. Спасибо тебе большое, чувак. Вот просто, я не знаю, пойду двоих тех зауронил. Пойду вот тех двоих. Не, двоих не хочу. Потому что там мой еще персонаж стоит. М -м ну на. Бля, ну, вообще ни о чем. Я такой бред сделал сейчас, ребят, тоже, как и он. Ну, у него сейчас ходит, блядь. Надо было идти к нему, блядь. Ой, дурак. Ну я бы что сделал? Я не знаю, что бы я сделал. И не знаю, что бы я сделал, ребята. Потому что я пошел к нему бы, а я бы, допустим, зауронил его. У меня блок стоит кстати, он пропал лучше, да? Ну, вот то, что он его разрушил, будак. Мудила. Смотрите, пока что мы на равных идем. Пока что мы идем на равных. Кстати, мне дали кастрюлю какую-то. Да он меня вообще даже не может заронить нормально. Mm. Все уже, он, он начал нормально, закончил хуёво. Как и я бывает, начинаю нормально, заканчиваю хуёво, блядь. Угу. У меня есть совет: удар на Ну Ладно, потом пока что не хочу. Во, вот это я понимаю урон. У него был же урон, чем у меня немножко, ну, тоже неплохо, тоже пойдет. Зайчик регионится, как сучка, надо быстрее его убивать. Вот, поэтому надо быстрее его убить. Надо быстрее-быстрее его убивать. Вот. Типа под вынос, но нифига. <с dois> но нифига. Ладно. Усыпляющий эликсир, что он делает? ладно, я не знаю, что делается. Вот давайте вот эту, мне кажется, разрешают тут. Ковровая базука. Ну, давай, прыгай нормально уже. Да нихуя не разрешает она, она какая-то дерьмовая, она дерьмовенькая, откакивает. От Какое-то непонятно куда. <кười> <кười> ты не убьешь меня. У меня же, блядь, пришельчик. Не убьешь ты меня, все Сосает. Ладно, так уж и быть. Ты не знаешь, с кем связываешься просто. <смех> не знаю, может сегодня сниму еще один даже. еще одну карточку. Ну, бля, не знаю, просто. Пока желание есть, надо снимать. Но я выложу, конечно, это в разные видео. В одно видео это делать нет смысла никакого. Бля, такой долгий, блядь. смотрите. один час я потратил на три боя на сцены. Какие же долгие бои тут, ребята? Надо закончить как-то. Я это буду очень долго снимать, еще, наверное, не знаю, месяца, два-три. Если я буду снимать это каждый день. Конечно, если они будут там. У меня 2Бшечка есть. Почему у меня еще есть? Арбуз есть, который я пока что не хочу тратить. Ну, давайте 2Бшечку, что ли, блять, Я нормально снимет. Ну. Но. Пускай 2Бсочка будет. На. Нормально она снимет, нормально. Ну все равно можно было получше. Но нормально. Так. Нифига себе, он что делает. Ах ты, мудила. У меня фугас есть. А что лучше делать? Фугас или арбуз кидать, ребята? Вот я не знаю. Вот я думаю, что лучше кидать. Арбуз или фугас. Мне кажется, арбуз лучше. Мне кажется, арбуз решает. Не знаю. Вот мне кажется, что арбуз. А как вы думаете... Я думаю, что арбуз все-таки, но если я был не прав, а может никто не ни другое, может как бы никто не ни то, ни другое бы не зарешал. Я же говорил, арбуз зарешают просто, ребята, я же говорил это, я, я же просто знаю, фугас бы он на краю остался по-любому бы, а арбуза нет. Ему дают сотку, все, начинается вот, это вот сотки. сейчас еще пойду юз, юз в бой, это я знаю точно, что юз пойдет в бой, потому что все юзают. Как проигрывает, кто-то так сразу сотку его дали, да? Ну, вот, начинается от это, этого вот, сотки. Это уже нечестно. Сейчас ходит у меня пришелец, кстати. Вот смотрите, пришелец, ходит, и я сейчас выношу э, с фугаса. Выношу еще одного персонажа его. И все, эта победа будет моя уже. Официальная моя победа будет. Третья победа подряд. Ну не дай бог, я просру потом, ребята, в будущем. Я должен не просрать. Чтобы было идеально все, я должен идеально сделать все. Все. Остается у него мужик, который все прослед. Бой. Начинал так хорошо играть, а закончил так плохо. Он думает, что как Нубас играет, но нифига. Нифига не Нубас играет. Так. Какой Нубас это играет? Сам ты Нубас. У меня лям рейтинга на основе. А он думает, что Нубас какой-нибудь сидит. 168 рейтинга. Я его еще заморозил. Ой, заморозил. Не заморозил, а это затравил. Затравил я его. Так, и что делать? Ну, давайте так вот, пока что сделаем. Я, конечно, себя убил, но я себя же воскресил. Я себя воскресил, как бы. Тут все хорошо, ребята. Тут все хорошо. Тут все даже идеально Я быстрее уже заканчивать бой этот, ребята Потому что я снимаю уже 1 час 3 минуты Я снимаю Я сыграл вообще 4 боя Но 1 бой-то я отменил, как бы, а, Точнее, он отменил бой он, бы. Вот А я не отменю, ребята даже не подумайте всё, бои отменяю. Даже не думайте об этом. Я не отменял бои. Никогда. А, ну отменял, да. Ну. Это было вообще очень давно, на основе еще на моей... На первой основе моей двести каретинга. В 12-х году, еще в 12 году. Вот. Я не буду скрывать это. Я уже это говорил, ну, точнее, писал в этом видео, в титрах. В субтитрах, да. Ну, что такое, блядь? Ч у меня ходят вообще какие-то персонажи, которые ходить не должны? Вообще не должны, ребята. Ходить нихуя. Вот как вы думаете, арбуз тут... Не, арбуз, мина там, бля Короче, сверлящая, я просто Ну нихуя, она не зарешала. Бля, что делать, ребята? Сейчас он будет по персам бегать, мразь. Как в конце всегда трудно, ребята. Вот у него один персонаж остается. Как в конце всегда трудно. Вот не знаю, вот 129 хп и не могу ничем зауронить его. Все, и африки пошли с бой, все пошло с бой. The... Вот что в прошлом бою, что в этом бою. В конце всегда трудно, ребята, затащить. На арене на этой на, так сказать. Он еще фризер жрёт, он сейчас генит, он будет Ну что у меня? Есть у меня что-нибудь такое? есть у меня... Лимит? Я буду бить себя Я буду бить себя и его Чтобы это закончилось после этого, я его сейчас обью, да? Я его даже не могу считать. я, да, сейчас убью, сих я... Стревоги, восьмое, вот я, да, и до сих пор, я... Стревоги, восьмое, вот я... Стревоги, восьмое, вот я... Стревоги, восьмое, Потому что я... Стревоги, восьмое, вот я... Стревоги, восьмое, вот я... Всем спасибо за просмотр, ставьте мне лайки, пожалуйста, пожалуйста реально снимал Тайси на Москве, только вот для подписывайтесь на мой канал, ребят, не вступайте